Во время угрозы жизни моей и мужа у меня пошел изнутри чужой низкий глухой голос, который сказал, вы не знаете, с кем говорите. И то, что он потом сделал, спасло нам жизнь. А им, имеется в виду, наверное, обидчикам, принесло наказание. Мне было потом плохо. Кто мог ко мне подключиться? Да чем сначала? Нет, не с самого начала, с которого мы начали, а сначала сосновы, которая, я очень надеюсь, поможет вам с пониманием, что это такое. Человек, как мы себя привыкли видеть в зеркале в виде трехмерного существа, проживающий на определенном пространстве и в определенном промежутке времени, вот эти нормы и меры, они описаны только для нашего сознания. Так мы себя идентифицируем, так мы себя позиционируем, и так мы себя определяем в этом мире. Но то, как мы себя определяем, не является конечной формой всех характеристик, которыми обладает сознание. Оно более протяженное во времени, чем нам видится. И вы прекрасно это знаете, дорогие мои ученики, что жизнь человека не ограничивается моментом рождения и моментом смерти. Она гораздо длиннее. Просто фиксация памяти от а до я, да, она определена для человека, как лимиты возможностей, чтобы э, более эффективно он делал в, этом, в этой реальности какие-то свои определенные дела. С большим объемом памяти э, труд, достаточно трудно справиться. Он с имеющимся это не очень знает, что делать, а вот с, еще с большим совсем непонятно. Это что касается времени. Что касается пространства, пространство тоже, конечно же, не трехмерно. Оно Постоянно меняется. Просто человеческий глаз и человеческие механизмы распознавания и датчики в его мозгу, назовем это так, они это не фиксируют. А когда фиксируют, называют это эффектом дежавю, эффектом манделы, да, то есть всеми этими аномальными вещами, которые являются скорее паранормальными для человека, чем нормы, требующего просто дополнения своей собственной картины мира, некими дополнительными, дополнительными законами. Да? Вот лучше это явление обозвать неким феноменом или паранормальным явлением, не требующим ни доказательств, ни объяснений, ни выведения из этого явления каких-то законов и правил, да? употребимых для всех. Поэтому здесь вопросы пространства, они, в общем-то, тоже... Мы не можем сказать, что мы абсолютно осознаем то пространство, в котором мы находимся мы осознаем лишь фрагмент этого пространства и по этому фрагменту мы его каким-то образом оцениваем. Это еще пока не очень сложно, коллеги, не бойтесь, это, это еще пока не, не, не переживайте. Далее, что касается непосредственно самой личности человека, здесь как подсказывает нам логика, все Происходит все то же самое, одними только семью тонкими телами и осознаваемым объемом собственного ментала, эфирки и астрала человеческий разум, конечно же, не ограничивается. Есть гораздо э, более глубокие слои продолжения своей же собственной личности, но в других мирах в это же самое время и, возможно, в этом же самом пространстве. И вот это продолжение личности, оно возможно имеет несколько больший диапазон возможностей, чем вы имеете сейчас, ну вот представьте себе, нарисую руками, вот это вот вы, вот это вот узкий канал связи, а вот это вторая личность, а там дальше еще одна и еще одна. И вот так вот они переходят, перетекают друг друга, да, и с какой-то стороны, с другой стороны опять перетекают вас. Вот такая вот очень многомерная, как не знаю, бутылка клейна, да, вот, вот приблизительно такая же структура, только бутылку клейна мы все-таки видим да, там, в трехмерном пространстве, а здесь еще более многомерное оно, потому что все это еще движется во времени, да, это еще движется по, под, под воздействием неких сил импульса, то есть в трехмерном виде представить достаточно тяжело, но при определенном навыке возможно. Да. Вот когда вы закрываете глаза перед, перед сном и у вас начинается некоторое искажение реальности, нечто подобное вы можете видеть в образах, которые иногда приходят в момент перехода в заграничное видения. Поэтому вот этот голос, который вы услышали и который вас спас, и вашу семью спас, это связь с сознанием, немножко больше превышающим ваши сегодняшние возможности. Он вас чувствует, видит, слышит, понимает, а вы его нет. В народе такие, такие, такую связь, такие голоса, такое присутствие называют обережниками, особо воцерковленные ангелами-хранителями. Язычники древние и оккультисты называют э, демонами и демонами соответственно. Да, язычники демонами, а оккультисты демонами. Суть одна и та же, разница лишь в произношении. То есть это нечто, нечто большее. Нечто, которое есть тоже суть ты, но пребывающий в несколько иных измерениях, пребывающий в несколько иных плоскостях возможностей. При этом пространство то же самое, просто ты видишь свое пространство в одном фрагменте, а он во множестве фрагментов. И поэтому, возможно, тебя с твоей ситуацией он видит как, как самого же себя, только в более-меньшем объеме, как в более меньшем объеме. Как более, более меньшем объеме. Да, представьте себе, что у вас сейчас зачесалось где-нибудь, да? это всего лишь раздражение на теле, которое вы воспринимаете как раздражение на теле. Но клетка, которая сейчас находится вот там в голове, которую вы случайно сорвали, она так не думает, для нее наступил конец существования. Да? А для какой-то клетки произошло освобождение существования да, от присутствующей рядом мертвой клетки и так далее. Это очень плебейский, я прошу прощения, пример, но он такой вот довольно образный, показывает вам, насколько мы не должны останавливаться на мысли, что только границами собственного восприятия и заканчивается реальность. Реальностей много. Люди учатся смещать свое сознание между различными реальностями, таким образом, получая возможность взаимодействовать с нечто, нечто большим, чем есть сам человек в собственном восприятии сегодняшнего момента. Тот голос, который пришел вам на помощь, Голос, сила, которая заинтересована, чтобы в вашем мире все происходило правильно, поэтому с чел нужным вмешаться. Такое вмешательство, помимо этого, такое вмешательство могут осуществлять некие силы, которые находятся здесь, в этом мире, в качестве наблюдателей. Они периодически выполняют вот эту самую функцию, которую, в принципе, должен выполнять личный обережник. Но так бывает, что связь с личным обережником разрывается, или становится истонченной, или просто перекрыта. Тогда есть возможность и необходимость вмешаться в жизнь определенного человека вот подобным наблюдателем. Но делают они это нечасто, поскольку подобное перекрытие связи со своей Персональной, личной, законной силой, как правило, происходит по вине самого человека или по его инициативе. Например, через процесс крещения. Да, он, собственно говоря, для этого и был придуман для того, чтобы закрыть человека от всех соединяющих его систем. Так этот процесс и называется духовное обрезание. Есть обрезание физическое в других авраамических религиях, призванное делать все то же. Сама. Таким образом, вместо того, чтобы быть частью многомерного сознания, ставятся как бы два зажима да, со стороны земли и со стороны отмана. И человек представляет собой только лишь ограниченный объем, абсолютно самостоятельный, но его никто не поддерживает. Для многомерного сознания это такая некрозная часть. И он давно бы от нее избавился, если бы не короткий период существования человека, потому что объем жизни этого многомерного пространства воспринимает вот эту вот некрозную часть, в общем-то, это секунды. Да? Это можно потерпеть, но здесь происходят какие-то определенные события. Знаете, как вот закрывают, да, например, участок на, на сосуде, на котором нужно сделать операцию. Вот его перекрыли с одной стороны, с другой стороны. Да, возникает определенная обесточенность, да, убирается кровоток, делается какая-то манипуляция, а потом кровоток возобновляется. Вот человеческая жизнь с его обрезанием настолько коротка в этом огромнейшем объеме, если мы меряем линейным временем, да, то это просто буквально вот какие-то доли секунды. Да, сделали манипуляцию и а, раскрыли. Другое дело, что после этой манипуляции получается, вот здесь конечно не всегда, коллеги, не всегда. А, поэтому откат, вот то, та, та неприятность, о которой пишет коллега Галина, да, что вам потом было плохо, скорее всего, если это было плохо чисто физически, то это скорее всего был эффект самонаказания. То есть вы раскрыли эту запруду, получили отклик, или она открылась с той стороны, или внешнее вмешательство произошло, спасло вас от гибели фактически, вас, вашу семью, и потом это все обратно закрылось, И дальше произошло осознание, потому что вот эта вот некрозная зона, да, она же не существует сама по себе, она прикрепляется потом к другим источникам питания, то есть не, не может сознание находиться без питания. Просто мы с вами знаем, что если сахасрара и муладхара будут перекрыты, то тогда активную, в активную фазу работы входят горизонтальные. Тела через горизонтальные чакры, а преимущественно вот через будхиальное тело, через эгрегориальную подключку идет питание определенными определенными силами информационными, и через эфирное тело, через свадхистана чакру идет питание энергетическими потоками. Таким образом человек в энергетическом смысле превращается в социального вампира, а в будхиальном смысле, в информационном смысле в фанатика, да? Потому что один канал только может войти как бы, в человека, если это религиозный канал, то никакого другого он просто не потерпит внутри самого себя. Вот, поэтому здесь может, может быть возник как раз тот самый эффект самонаказания, когда а, связь опять перекрылась да, и опять пошло восстановление контакта с привычными источниками питания. И вот в этот момент эти источники питания, они же не, не, не просто живую энергию это они программы дают, особенно по, по уровню будхиального тела. И вот какая-то одна из программ а, оценила и распознала, вмешательство иных сил в вашу судьбу. Да? То есть возможно это была их же собственная программа уничтожения или наказания и они при первой же ревизии увидели, что эта программа была дезавуирована, она была уничтожена, она была стерта вот этим вот антивирусом. Да? И тогда в общем-то пошла ответная реакция, пошел ответный, ответ, от, от, от, ответный яд, да? который был призван немножко исказить радость от подобного э, мероприятия, связанных с избавлением от неприятностей. Что здесь делать? Ну выбор надо, наверное, сделать. Да? Если этот голос вам помог, попробуйте, ну хотя бы попытаться поблагодарить. Глядишь, возможно, связь как-то возобновится, и возможно вы выясните, что это не ужасающая какая-то система, да, это вы сами только в другом мире проживающие, в другой реальности проживающие. Я думаю, что тема квантовой вселенной уже знакома всем присутствующим. Да? Если кто-то еще не знаком с этой темой, обязательно ознакомьтесь. В библиотеке школы очень много видео и книг, и видеофильмов на, на эту тему, которые разъясняют эти механизмы на совершенно различных примерах, начиная с компьютерных игр, заканчивая сложной теорией квантовой декогеренции. Все это очень интересно. Изучайте. Я думаю, что рано или поздно все схлопнется, рано или поздно вы поймете, что это такое. Единственное, что я вам могу точно посоветоваться, бояться не надо, потому что жизнь человеческая гораздо длиннее, чем мы можем себе представить. И если она закончится в этом некрозном кусочке, она перейдет в другие возможности. Да? Ну вот, просто сейчас вы получаете опыт такой, какой можно получить только здесь. Да? Если вы недополучите этот опыт, если эта операция на этом сосуде не успеет быть окончена, то вам придется еще раз сюда возвращаться. Поэтому лучше, конечно, успеть все за, за, за один раз.